Я не знаю, какой бренд в мире еще такое, такое может учудить. А если вот так, смотри. Привет, меня зовут Арсений Петров, и на канале Велсаком. И в Дубае вместе со мной. Давайте представим, что мы с вами очень богатые и успешные люди. И у нас на счету банковском завалялось примерно 2 миллиона дихрам. Ну, плюс-минус. И вот мы решили купить себе новый автомобиль, да непростой а АМГ. Что же мы будем делать? Куда же мы пойдем? Конечно, в первый в мире и единственный на данный момент АМГ-стор. Первый в мире АМГ-стор, а мы делаем первый в мире о нем видос. И даже если вы вообще не интересуетесь автомобилями, не отличайте BMW от Мерседеса, не дай бог, вам все равно будет интересно, потому что в ближайшие несколько минут мы с вами почувствуем себя своими здесь. Мы зайдем, погуляем, выпьем кофе, подберем себе и, конечно же, купим какой-нибудь АМГ, чтобы увести с собой в москву это мега эксклюзив поэтому прямо сейчас ставим лайки пишем комментарии мы прилетели сюда для того чтобы показать вам нечто особенное я прям в предвкушении и это не видос о тачках это видос о богатой жизни в которой мы с вами побудем даже если совсем недолго погнали Это не просто первый и пока что единственный в мире магазин Дефис Chill Зона. Это еще и место, в котором ты буквально проникаешься и приобщаешься к культуре, ну, к которой всегда мечтал прийти, потому что лично я... Очень давно мечтал на Мерседесе, я езжу на Мерседесе, у меня CLS прекрасный, но первой моей машиной мечты был именно Мерседес. Мне тогда было лет пять. Наверняка у каждого из вас есть свой любимый бренд, своя любимая компания. И вот представьте, что вы попадаете в место, где вам не просто предлагают купить товар, а в место, где вам расскажут все о философии, о том, как они строили свою историю, вам предложат посидеть, потрогать, попользоваться, выпить кофе. Мы вам это позже, Зак, покажем. Короче, абсолютный чил. Ну, значит, позади меня, во-первых, стоит э, Super Limited Edition богатейший экземпляр. Это AMG GT Black э, Series. Он очень редкий. Вижу я его впервые абсолютно. Посмотрите, какая тачка, чуваки. Просто смотрите карбоновые вставки в капоте. Посмотрите, какие сопла. Просто что-то невероятное. Огромные 20-е катки. Вот этот сочный манго-оранжевый цвет. Нам, к сожалению, в нем посидеть не дадут, потому что эту машину уже продали. И нечего нам своими бедными нищими задницами там обтирать алькантару прекрасную. Если вы, как и я, в детстве играли в Need for Speed, помните, покупали эти антикрылья, вот, пожалуйста, гигантское карбоновое антикрыло. И здесь гордая надпись AMG. Там есть даже вот такая вот история для безопасности, для прочности, если вдруг вы соберетесь раздавать на парковке у Мерлен немножко более безответственно, чем обычно. Сфоткаешь меня? На самом деле, мы тоже не на птичьих правах здесь. Между прочим, у меня есть самокат AMG. У меня есть кроссовки AMG. У нас есть SL55 AMG. У меня есть Mercedes, но не AMG. Так что между прочим, себя чувствую здесь совершенно комфортно, вот. Предполагается, что когда вы заходите в AMG Store, первое, куда вы попадаете, это кафе-хаус. По-русски кофейня. Это первый в мире кафетерий AMG. Hello. Yes, please. Я люблю латте. Латте. латте. яичный сэндвич. 50 дихрам. Есть нитрооксидный буст. Right. Есть свежий сок АМГ саур. Саур переводится как кислый. Мне ж стало интересно, что такое АМГ саур. Какой будет у меня выхлоп после этого? И... Да, вот, кстати, Илья Сергеевич э, заказал АМГ Саур. Ну и что, как? Мне очень нравится. Вкусно? Да. Реально вкусно? Ну, да, это не кисло, но в смысле, чуть-чуть кисло, но не прям так, чтобы. 1200 рублей примерно. За яичный сэндвич вы отдадите. Вот я взял лато, он мне будет стоить 24 дихрама. То есть 500 рублей за кофеечек. Но мне обещали премиум кофеечек, премиум кофемашины. Сейчас попробуем. Панки сама. Да, танки. Ну еще давай денег тут заплатим. Дай мне телефончик свой. It's free? Uh, thank you so much. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. Ну, ладно, держи телефон, кофе. Для нас бесплатно, нам сказали. Я пытался оплатить, Но, видимо, они до сих пор думают, что мы богатые русские, которые приехали покупать машину. Для стран СНГ это по-прежнему диковинка, это по-прежнему гиперроскошь. Здесь для людей, как я чувствую, покупка автомобиля – это нечто более стандартное, наверное, чем раньше. Это нечто менее такое пафосное, это не событие всей жизни. И они просто приходят за машиной как... Да мы за айфоном, наверное. В Москве тоже можно купить кофе в стаканчике Мерседеса, в Мерседес-кафе. Но там будет просто логотип Мерседеса. А это единственное место в мире, где можно накопытить вот такой АМГ кофе-хаус стакан. Промою потом и увезу с собой в Москву. Кроме шуток, очень вкусный. Окей? Okay. Нам открыли автомобиль. Причем мы с Ильей решили единогласно, что GLE 63S это не совсем интересно, потому что машина более мейнстримовая, ее часто можно и в Москве встретить. А вот на гла шках новых 35-х, AMG-шных, гоняет еще пока мало народу, хотя тачка очень-очень симпатичная. Ну, во-первых, сам GLA в новом кузове смотрится уже действительно хорошо. Это прям стилек. GLA 35, давай внутрь, Илюш. Ну что, в принципе, заводим и до Саратова Тачка выглядит хорошо Салон не бедный, есть карбон Это такой amg шный стилек Тачпад, пожалуйста Все обшито приятненько Ну то есть, конечно, это не хайлюкс Понятно, что эта машина все-таки не такая дорогая Если мы рассматриваем, в принципе, AMG автомобили Это ха класс И мне очень нравится, что есть, во-первых, память сиденья Во-вторых, регулировка, собственно, на двери Это действительно удобно Никуда руку не надо засовывать Вот видите, я попытался и часами ударимся Это не очень для богатых людей хорошо Сидишь с котлами, залезаешь куда-то, царапаешь кожу, потом едешь в детейлинг, платишь 50 тысяч рублей, не пойдет. И главный прикол в том, что ГЛА обычно вот от АМГ отличается отсутствием... Вот этого ощущения мощи. Здесь прям кажется, что если на педальку нажать, то оно поедет. То есть вот как-то они умудряются визуально утяжелять машину. Этот ГЛА, кстати, стоит 290 тысяч диехран. Пускают сюда всех. Это касается, в принципе, Дубая. Куда бы вы ни зашли, в какой бы одежде вы ни были, и сколько бы денег у вас ни лежало на счету, вас везде будет приветствовать как нормального, обычного человека. Неважно, покупатель вы потенциальный или нет. Вот представим, я зашел, вижу машину. АМГ-63. V8. Закрыто. Это GLE 63S. Фирматик купе AMG. Здесь есть какая-то информация. Кстати, ну это iPad, я так понимаю. Да, это iPad. Цена 735 тысяч дихрам. О, oh, look at this. Блин, как же вкусно пахнут новые машины, это раз. Лучше, чем я. Ну я, конечно, это тоже машина, но не совсем новая Тут надо немножко повонять, потому что на самом деле, когда я ехал в AMG Store, я ожидал, что придя сюда, увижу всю коллекцию AMG автомобилей, вообще, которые только существуют Но это же Дубай, это же единственный в мире AMG Store, пипец, тут должно быть абсолютно все Но, как мы вам и показали, здесь пока очень немного машин Одна на выдаче, одна вот эта Black Series, офигенная, да, редкость большая, но тем не менее, она не компенсирует где Довольно скучные две белые AMG Gailash 35 и гли-63 с но как нам сказала Анна, она здесь работает она прекрасно знает что происходит она в курсе дел она сказала что буквально каждую неделю эти автомобили которые мы вам показали гайлашку и галешку они меняются то есть если приехать сюда через неделю здесь может стоять что-то абсолютно другое более эксклюзивное и так далее но вообще сейчас конечно время такое довольно сложное несмотря на то что им открылся в декабре спрос Просто запредельный. Ну, вы можете себе представить, как живут люди здесь, откуда они приезжают, с какими деньгами они залетают в этот магазин просто с двух ног. Вот недавно буквально она рассказала G63 за тысячу восемь... За миллион восемьсот, где храм, извините. Смели нафиг. Как нам Анна сказала, и она абсолютно в этом права, big money, same problems. То есть, как бы, несмотря на то, что у вас огромное количество денег, и мы с вами, наверное, на таких людях думаем, да что они там богатые, им какая разница, какое им удовольствие можно вообще получить от машины. Они пришли, вывалили кучу бабок, для них это вообще не событие, ничего подобного, для них это еще какое событие. Нам остается только что, вздохнуть, порадоваться за них обязательно, никакой зависти, вообще зависть это ужасное чувство, надо просто радоваться за людей. Они кайфуют, они получают удовольствие. Мы пришли приобщиться, походили, погуляли, сейчас еще подарки заберем и вообще пойдем жрать значит здесь у нас нечто вроде американского стейкхауса мясо такое ров жареное мясо картошка фри пицца прочее прочее открытая кухня естественно бургеры и ну ребят просто посмотрите как здесь уютно Hello. Hello. Hello. Hello. Вот, они, конечно, все здороваются, они все улыбаются, они все говорят халалахаю. То есть культура просто какая-то бесподобная, а как минимум для человека, который просто приехал, знаете, вот у меня нет денег. Откуда я не знают, что у меня нет денег? Вы можете себе представить, что вот это место, все, что мы вам показываем, место, в котором вы покупаете автомобиль. Значит, вот меню, оно небольшое, и цены, да вы знаете, примерно московские, несмотря на их, конечно, недешевость, но они довольно адекватные, тем не менее. 200 диграмм это 4400 рублей. Тот самый стейк из России дороже всех, он стоит 650 тихрам. Все остальные примерно по 200, по 300, что как бы вроде даже адекватно. Угу. Это вкусно, ешь. Простите меня, пожалуйста, за это, за все. Я, я, я не ведаю, что я творю. Ну вот с устрицами в желудке... Покупать АМГ, наверное, как-то поприятнее. Ну, когда мы пообедали, определились с машиной, нам уже готовятся документы, мы расслабленные выпили кофе, пора что? Обзавестись не только автомобилем, но и купить аксессуары. Позади меня зона мерча. но посмотрим на то, что есть. Там продаются стандартные вещи, чехольчики, кружки, куртки, кофты и прочее, прочее, прочее. Пойдемте пощупаем и посмотрим, а, за сколько денег можно хотя бы выглядеть как человек у которого есть AMG автомобиль Здесь вы можете посмотреть, пощупать всякие ароматизаторы, чашечки, кружечки, чехольчики на телефоны с AMG дизайном рюкзаки. Мне очень понравилось вот это фантастическое кресло. На нем, к сожалению, нельзя сидеть. Ну, понятно, почему. А знаете, сколько оно стоит? 23 тысячи дихрам. На русские рубли это примерно полмиллиона рублей. Кресло. Ну, если на полмиллиона рублей у вас с собой так вот получилось на кресло нет то можете купить например кепку или вот рюкзак за 600 дихрам можно купить вот такой термос какую-то бутылочку за 288 а, смотри какие кофты ты можешь такую купить и залететь в чайхану уже просто как босс вы можете сказать что я поехавший что у меня какой-то фанатизм бьет из всех щелей но это очень качественная вещь если денег у вас на black series и всякие не хватает можете купить модельку за дихам то есть за 22 тысячи рублей можете купить флешку пожалуйста знаете какой бешеной популярностью они пользуются то есть какая схема человек пришел купил себе амг машину допустим вот такую вот и он еще хочет купить точно такую же такого же цвета и такого же стайлинга модельку вот эти вот маленькие модельки которые идут вот прям один в один ага. с... С а, а, вот эти модельчики, да, игрушки? Моделечки. Просто раз, разметают, реально? Я делаю сразу им фотографию, быстренько видео, отсылаю им э, на WhatsApp. Ага. Они такие, все беру на следующий день. Конечно, модельки, модельки, просто модельки машин, да? Да, Которые, опять же, по очень даже умеренной цене. То есть, они берут машину и модельку к этой машине? А, в таком же цвете еще. Вот оно что. Ну, то есть, это какой-то особый у них такой вид развлечений. Нет, то, то есть, ну серьезно, тут они правда сделали монополию с АМГ И нужно, значит, стартануть от А35, нищенской, и дойти до АМГ Project One кстати, по поводу Project One, если вы интересуетесь этим проектом, безумный просто гиперспорт, что угодно, кар Мерседеса, который сейчас еще under construction, то есть он как прототип тестируется, гоняет по Нюрбунг Рингу, он тут волнует даже сотрудников. Потому что люди, нам рассказали, приходят в дубайский АМГ-стор, и реально спрашивают можно ли купить Project One, но к сожалению ответь, ответить им пока нечего, и на Project One они могут покататься только в Форзе. Единственное, в принципе, что я могу позволить, это вот этот вот, этот вот брелочек за 10 тысяч рублей. И кружку, я хочу еще кружку. Ah, excuse me. Uh, yes. Sir. Uh, I want this one. Okay. And I want a mug. The mug? Yeah. Sure, I will get them for you. Okay. okay thank, you. Yeah, thank you. Ну. Вот как-то так. Теперь я официально купил что-то в AMG Store. А вы говорите... Вот так выглядит чек. Красиво. Всего за кружку и брелок плюс налог получилось 631 дирек. И мы идем на зону выдачи. С вами проходит менеджер и говорит, Арсений, вы очень хорошо поработали. «The road is yours» теперь. И вот на этой стоечке с красным светом и музыкой из боевиков с Джеймсом Бондом выезжает на мягкой подушечке ключ от машины. <плес> и самый прикол, знаете, в чем? Что вы можете его не просто вот так вот взять, но еще сделать вот так я не знаю какой бренд в мире еще такой, <laughs> такое может учудить <laughs> это, это просто выдача ключа ребята глядят, редкий экземпляр красивущий черный цвет с таким жемчужным отливом я, я стараюсь не трогать потому что это уже чья-то машина ее кто-то уже купил на черном салоне, кстати, дайте угадаю, из какой страны человек, который взял эту тачку. Она full black вообще, полностью черная, диски черные, крыша мягкая, то есть вы можете, ну, в Дубае это актуально, откинуть крышу, поехать с ветерком, что называется. Но машина, конечно, безумно красивая, у человека хороший вкус. Вам открывают вот эти ставни с надписью «Афальтербах», да, АМГ. Открывают вот эти ставни, и вы просто выезжаете из АМГ-стор, на своем новеньком МГГТ или на чем бы то ни было. Мне кажется, на самом деле, что каждый автомобильный дилер, каждое место, где вы покупаете, я пнул машину. See А, как я тебе? Мы поужинали, а, шеф пожал мне руку, все классно. Спасибо, ребята, за то, что угостили нас ужином. Как я тебе наблюдаюсь? Мне кажется, я на стиле. Ну что, мы провели прекрасный вечер. амг единственный в мире, единственный в мире видос из амг Арсений Петров, и Илюша за камерой. Спасибо, что посмотрели. Пока, увидимся в Дубае еще раз.